Добрый вечер, мои дорогие. Я рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня непростой НЛП-эфир и даже почти не НЛП-эфир, потому что у нас сегодня есть приглашенный гость. И тема нашего сегодняшнего эфира – как найти работу. И, возможно, если у нас останется время, мы затронем тему, как пройти собеседование. И у нас сегодня, повторюсь, приглашенный гость Инна Калинина, это карьерный консультант и карьерный коуч. Я не буду долго рассказывать о ней, все вопросы вы сможете задать ей сами в этом прямом эфире, дайте обратную связь по качеству видео и по качеству звука, а я пока расскажу, почему я решил пригласить Инну, и именно Инну, потому что буквально две недели назад я проводил мастер-класс для своих коллег, коучей. И обычно, когда я общаюсь с людьми, я обращаю внимание на тех людей, которые умеют грамотно ставить свои вопросы. И Инна как раз-таки оказалась таким человеком, который мне сумел задать грамотный вопрос. И чтобы вы понимали, в любом вопросе человека отражается его уровень осознанности и профессионализма. Я уже не помню, какой это был вопрос, но точно помню, что это был хороший, качественный вопрос, и она мне его задала, и я с радостью на него ответил, и я понял, что этот человек, который эксперт в своем деле, дальше мы с Инной познакомились, и я решил ее пригласить к вам, чтобы вы могли задать вопросы, которые многих волнуют на самом деле, и как найти ту работу, как найти, может быть, даже где-то свое дело. Может быть, даже Инна будет сегодня рассказывать и о своей миссии. Я не знаю, что она для вас приготовила. Поэтому встречайте Инна Калинина, карьерный консультант для руководителей. Она так себя позиционирует, и я думаю, это тоже неспроста. Ну что, Инна, я рад тебя видеть. Спасибо, что ты нашла время выйти к нам в прямой эфир и поделиться с моими зрителями своими знаниями и навыками, которые связаны с трудоустройством, с карьерным путем. Мне кажется, на самом деле слово «путь» здесь очень-очень актуально, потому что здорово, когда ты на самом деле занимаешься своим делом, и здорово, когда ты получаешь удовольствие от работы. К этому сейчас многие стремятся и пытаются совместить свое хобби со своей работой и у кого это получается на мой взгляд это на самом деле счастливые люди вот такой мой монолог представление тебя и теперь тебе слово ну, Юра, спасибо большое, ты меня просто <сейчас>, сейчас так взбодрил. Благодарю, благодарю, мне очень приятно. Я даже не знала, почему ты меня пригласил. Я думала, просто так заинтересовала эта тема. Спасибо большое. Я, я думаю, я... что эта тема не могла не заинтересовать, если бы ты не задавала вопросы, правильно, а? касающиеся именно тебя. Понимаешь, некоторые люди просто задают вопросы для общего развития, а ты именно задала вопрос, который касается твоей непосредственно деятельности. И ты своим вопросом смогла поразить мое сердце, может быть, даже где-то. Или просто в своем вопросе показать свой профессионализм. А уж потом мы с тобой начали общаться. Поэтому дальше не смею перебивать. Можешь знакомиться, здороваться. Нас приветствуют уже многие наши зрители. Пишут добрый вечер. Звук погромче. Вы хотите, чтобы у нас был звук погромче? Мы постараемся. Я уже выкрутил микрофон на самом деле на максимум. Напишите, пожалуйста, Инна, скажи пару слов. Хоть раз, два, три, четыре, пять. Привет, друзья. Привет, добрый вечер. Благодарю вас за эту возможность. Мне очень-очень-очень приятно. Я очень рада вас приветствовать. И для меня это большая честь. Ребята, напишите, как было слышно Инну. Возможно, возможно меня могло быть слышно тихо, но я сейчас еще добавлю звука. У себя я добавил. Я думаю, что постарайтесь, друзья, у кого плохо со звуком, достать бананы из ушей, и можно всегда увеличить звук наушников, либо вашего плеера. Все, Инна, теперь точно не смею тебя перебивать, и даю тебе полное право. А благодарю, благодарю, благодарю. Друзья, меня представил уже Юрий, ну, хочу о себе очень коротко рассказать. Как правильно сказала, я карьерный консультант и коуч для руководителей. Я консультант джобэкью диагностики, исследования сильных сторон, предпочтения, мотиваторов в работе. Это исследование, замер, замерение количественного. Знаете, Я так сильно люблю этот инструмент, что готова даже о нем говорить, но, наверное, это не сегодняшняя тема, хотя она будет также немножечко касаться и нашей сегодняшней темы. Чем я занимаюсь? Я сопровождаю в поиске работы руководителей в западных компаниях, в отечественных и взращивание новых компетенций для будущих руководителей или руководителей на следующем уровне развития. То есть я помогаю сформулировать свои сильные стороны и упаковать, и помочь продать этот опыт в компании. Также помогаю создавать команды и организовывать коммуникации с опорой на сильные стороны, diversity and variety. Помогаю в том, я еще не сформулировала этого, этого, этой фразы, но я, она звучит так. Я помогаю в том, как работать в удовольствии и не выгорать. Вот. И кто мои клиенты? Хорошая формулировка. А? Хорошая формулировка, мне нравится. Благодарю, мне тоже она очень нравится. И когда-нибудь, может быть, я найду какую-то короткую фразу, но меня сейчас это очень вдохновляет. Кто мои, руков... Кто мои клиенты? Это руководители высшего, среднего менеджмента, которые находятся в состоянии поиска работы в различных сферах. Это фарма, консалтинг, производство, IT сейчас очень много ребят, владельцы среднего бизнеса, обычно на стадии формирования структуры и построения или решения проблем с коммуникацией. И работа со стратегией развития. Вот. Много работаю с владельцами клиник в силу моего предыдущего опыта. И много также частных предпринимателей. И, честно говоря, работаю с многими. И проще сказать, с кем я не, не работаю, чем определиться с кем непосредственно. Инна, с кем а, не работаю. да. А вот ты сказала, в силу твоего предыдущего опыта. Может, а, ты да. предыдущим опытом? Конечно, с удовольствием. Работает. Да, я пришла в коучинг из руководителя. Я 10 лет руководила учебным стоматологическим центром. Вот, вот так. То есть я... Это вам, знаете, не шарики из кое чего лепить Да, это очень круто, очень интересно. И работа моя заключалась в том, что я общалась на уровне владельцев клиник, больших клиник, сетей и вообще топ представителями топ-индустрии стоматологии. И технической стороны стоматологии, то есть представители компании, которые завозят аппаратуру очень крутую, очень дорогую, которая стоит несколько там десятков тысяч квартир, поэтому да, вот очень очень классный, очень интересный опыт и вот поэтому, поэтому вот так вот получается и они меня находят сами, они мне звонят и когда узнали про мою новую новое вдохновление пришли <laughs> вот так Получилось. Сынка, спасибо. Спасибо, Инна, что поделилась. Ну и расскажи, чем ты будешь с нами сегодня делиться. Я для ребят сейчас прокомментирую, что мы сегодня где-то минут сорок, Инна будет рассказывать все, что она для вас подготовила, заготовила. А потом у вас будет возможность на основании того материала, который вам расскажет Инна, я тоже буду обязательно внимательно слушать и конспектировать. Возможно, мне тоже придется либо себе помочь. Может, я вообще уйду с Ютуба и начну заниматься чем-нибудь другим, живописью, например. И, и на самом деле, после того, как Инна расскажет, вы сможете позадавать ей интересующие вопросы. Но если вопрос прям возникает сразу, можете его сразу писать в чат. Единственное, чтобы Инна не отвлекалась, она да. на все вопросы сразу будет отвечать позже. И мы помним, что у нас есть еще один вопрос, который у нас на вкладке Сообщества от девушки, которая его написала, Инна обязательно на него ответит. Ребята, напишите еще раз в чате, как нас видно и как нас слышно, и Инна, можешь начинать свою контентную часть. Благодарю, благодарю, слушайте, друзья. На самом деле, я хочу этот вопрос, он для меня стал сегодня таким вдохновляющим, София, я хочу во... Во... просто вот огромную благодарность благодарностям за это выразить. И он мне, он мне, знаете, помог. Не просто простроить структуру в виде лекции, а так, чтобы это еще немножечко было похоже на консультацию, такой мини-консультацию, так, чтобы вы уже в течение нашей встречи могли подумать об меня и и что-то для себя вынести новое такое. И вопрос ваш, он будет, вы возможно найдете себе ответ в ходе нашей нашей с вами беседы. Вот. Для начала, что я хотела бы вам, друзья, для начала хотела бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, если у вас желание сменить работу? Если есть, то почему? С чем это может быть связано? И какие ваши цели и ожидания на сегодняшнюю встречу? Что было бы важно вам получить от нашего с вами взаимодействия? И на просто да. на YouTube. Да, это, я это понимаю. Это, это, это, это, для это для того, того чтобы… Ребят, да. даже если вы не пишете в чате, лучше пишите, конечно, в чате, но если вы не пишете в чате, то обязательно эти все вопросы конспектируйте и записывайте себе в свои блокнотики, потому что ответы на эти вопросы будут вас наталкивать на хорошие, грамотные мысли касаемо вашей самореализации и карьерного пути. Я вот так выражусь, и это важно, потому что… Коучи никогда не задают просто так, абы каких вопросов. На самом деле, любой вопрос от коуча, он имеет смысл прежде всего для вас. Ведь в чем и заключается прелесть работы коуча, что коуч особо не думает и не находит решений. Он только лишь помогает клиенту найти эти решения, которые где-то затерялись в недрах его подсознания. Я вижу по комментариям, что Софья уже ответила «да» на вопрос, что хотелось бы, наверное, сменить работу. Ну и мы подождем еще буквально несколько секунд, чтобы понять. Я могу продолжать, потому да, что... Конечно. Да, да, конечно. благодарю. Тема была заявлена ⁇ Как найти работу ⁇ В принципе, как найти работу это не такая уж и сложная задача на самом деле. Самое интересное ⁇ как найти хорошую работу. А что значит хорошая работа? У каждого человека есть свое собственное понимание хорошести. Хорошая, я, я сейчас буду говорить с точки зрения руководителя, поскольку я работаю непосредственно с ними и я понимаю про них. Хорошая работа для руководителя, как в принципе для любого человека, должна быть основана на его сильных сторонах, на его истинных мотиваторах и соответствовать его целям и задачам. Плюс к этому она должна вписываться в его систему внутренних ценностей и коррелировать с корпоративной культурой, и плюс к этому еще приносить пользу, пользу обществу. И, конечно, я понимаю, что с вашей точки зрения я говорю какие-то высокие материи, потому что у меня в профиле я глобалист-визионер, но сейчас я попробую пояснить про, непосредственно про что я говорю. И я хочу обратить ваше внимание на то, что не только... Инна, Инна у, тебя, Инна, у тебя отвалился микрофон. Наверное, выскочил. Ну ничего, ты пока подключи, потому что что-то резко стало со звуком. Он вот стал очень тихим. Тебя сейчас вообще не слышно. Не слышно, что-то с проводочком где-то, наверное, стало. Ничего на эфире такое бывает. А я пока поразвлекаю. Наших. Сейчас. А, а сейчас ты вернулась. А на каком этапе у меня пропал звук? На каком? На какой фразе? Как только ты начала объяснять простыми словами про высокие материи. Да, я хотела сказать о том, что да, высокие материи, но сейчас все вы все поймете. Отлично, я тебе просто добавлю, что у нас появился комментарий, что кто-то хочет, Чингис, хочет поменять работу, поэтому имею виду. Да, Чингис, круто, благодарю, слушай, ну вот я думаю, что сегодня ты поймешь, как это сделать и для чего тебе это нужно. А, так, знаете, вот часто ко мне прилетает вопрос такой, хочу новую работу, но боюсь, а боимся мы то, того, чего мы не знаем. А то, что мы знаем, нас уже не страшит. И специально для этого я написала свою программу «8 шагов к новой работе». Вот непосредственно сейчас мы об этом и поговорим. Что вам нужно в первую очередь сделать, когда вы начинаете поиск работы? Это как в любом деле. Это определиться, это шаг номер один. Определите свои цели. Где вы хотите работать, кем вы хотите работать, когда вот именно пропишите для себя, и почему вам это нужно. Задайте себе вопрос, почему мне это нужно. После этого мы можем приступить к шагу номер два. Составьте портрет работодателя. Я извиняюсь, что перебил тебя. Давай будем просить их наших зрителей прописывать это в чате, чтобы появлялась более целостная картинка. Я вот думаю, что и София, или, может быть, Чингиз. Я обычно на прямом эфире выбираю да. одного из зрителей, самого активного, который активно отвечает, и в этот момент времени, ну, то есть я как бы веду по нему, а все остальные уже подстраиваются и отвечают самостоятельно. Поэтому, ребят, если вы хотите вот прям поработать с иной в живом эфире вы можете писать активно в чат, и на кого-то одного точно заметит, кто на все вопросы отвечает. И будет тогда более понятно, знаете, как на чужом примере, более наглядно. Все. Слушай, Юр, ну я тогда тебя попрошу помогать мне, потому что на самом деле у меня произошел этот процесс, отвалилась именно тогда, когда я переключала экраны. А, Хорошо? Нет? Хорошо, я буду тебе зачитывать. Да, да, я могу сейчас, можем уже номер два говорить? Да, конечно. Да? Хорошо, благодарю. Шаг номер два. Составьте портрет своего работодателя. Где бы вы хотели работать? Это какая отрасль? То есть их это огромнейшее, это, вот не думайте о том, что вы проработали в одной отрасли, вот в машинерии, да, скажем, всю свою жизнь, и вы должны в этой машинерии закончить, а она вас уже вот так достала, что вы уже просто не видите. И вам нужно расширить свой диапазон и посмотреть, что есть больше, чем это, может быть, какие-то, может… Из какой, из какой, в компанию какой бы вам хотелось, какой бы отрасль вы хотели бы перейти, поэтому не думайте, что это тупик такой большой. Территория. Где территориально должна находиться компания? И тут бы я определила две вещи. Территория в плане территориального нахождения, ну, знаете, вот самое простое, от метро, да, для кого-то это важно, чтобы это было два шага от метро, а для кого-то важно, чтобы это было территория западная, скажем, компания, которая базируется у вас, вот в этом плане территории. И с этим с этими вещами также связано. Культура внутренняя компании и уровень развития компании вам также стоит определить. Может быть это стартап или это юная компания, или это компания, которая, в которой уже все процессы давно сформированы, и вы и человек приходит и знает, что и ему говорят, что делать и как делать. Поэтому это очень на эти вопросы, это очень тонкая сонастройка, и их нужно хорошо исследовать. Проведите эти исследования, где эти предприятия в которые вам интересно попасть. Не те, которые пассивно сворачивают свою деятельность сейчас вот да, в нашу в постковидную историю, а те, кто планирует развитие на будущее. И как это понять? Это понятно по компаниям. Они ищут новые рынки, они создают новые команды. Вот как вот, по, вот этим вот маркером обычно понимают. Угу. Инна, вот классный, классный второй пункт. Скажи, пожалуйста, а как ты обычно это делаешь со своими клиентами? То есть, ну вот, прям вижу, слышу, чувствую. Вы садитесь вместе и начинаете изучать компании, либо это просто клиент сам начинает шерстить интернет. Как это, вот... как это происходит обычно? Да. Да? Ну, есть, я даю обычно домашние задания, и оно занимает иногда, у некоторых занимает пять дней, у некоторых занимает до двух недель. Но это такая планомерная работа. Люди заходят в интернет и исследуют рынок, вот прям по-настоящему исследуют, читают про компанию, читают про развитие, читают про планы на будущее. Обычно компании это очень-очень хорошо декларируют и... Эти все настройки читаются, заходят в работные сайты и смотрят, кого они ищут. И потому, кого они ищут, люди понимают, на каком уровне развития. Ищут ли они сотрудников среднего звена, значит, какие-то задачи будут решаться на этом уровне. И с, этого, с этой точки зрения строятся свои гипотезы. Или ищут крупных топов, значит, это уже идет расш... компания про расширение, идет история. Поэтому вот как-то так. После этого мы встречаемся и обсуждаем, какие есть возможности построения захода в эту компанию и какие есть также скрытые риски, потому что есть тупиковые отрасли, есть тупиковые должности. Это также нужно учитывать. И Слушай, меня планировать на 10 лет вперед себя. Меня заинтересовали твои слова, что по тем вакансиям, которые, скажем так, выставляет компания, можно определить, растет эта компания, будет ли она развиваться, либо даже получить такое четко, четкое представление, насколько компания развивается. Если, допустим, компания ищет генерального директора, директора по развитию, там директора по маркетингу, это значит, что компания сейчас развивается и растет. Если компания, допустим... Ищет каких-то менеджеров среднего звена, значит, тоже можно сделать вывод, что компания растет, но, ну, скорее всего, она растет в производстве. Да? да, в оперативном уровне, скорее всего, да. А если компания ищет, ну, условно говоря, работников непосредственных, работников производства, экспертов в своей области, то это о чем говорит? Это говорит о расширении производственной линии. Угу. О расширении, о расширении процессов. И вот как раз вот эта вот история сейчас IT очень много ребят сейчас набирается на, именно на, на уровне расширения процессов. И вот для простого обывателя, который редко, сталкивается, вот, как такого, который редко сталкивается с поиском работы для себя, если у компании много вакансий именно, ну, скажем так, производственного персонала или ну, тех непосредственно людей, которые оказывают услугу, либо создают продукт это говорит о том, что в такую компанию стоит идти или не стоит идти. Ну, смотри, Юр, я, я же работаю с руководителями, и я руководителей ориентирую. И, и э, настройка непосредственно идет в, тут, в, двух, в двух плоскостях. Если набираются люди на э, производственные, и если набираются руководители. То есть если набираются в этих двух плоскостях, в эту компанию точно стоит идти, потому что тут идет история про расширение, про глобализацию и масштабирование. Это то, что, то куда а, часто стремятся. Но я хотела бы сказать, что, знаете, ребята, не все хотят попадать в такие компании. Для некоторых такие компании на стадии роста и развития иногда бывают очень стрессовые, потому что очень много быстрых процессов, для которых не готово. Психика Не готова нервная система. И тут уже вопросы как раз идут про мои, мои любимые метафрограммы, про которые я всегда готова говорить с огромным удовольствием. Супер, спасибо, что пояснила. Я, если что, буду тебе так задавать вопросы уточняющие, чтобы было более понятно всем, а том, мы с тобой тут как начнем щебетать на... Да, на птичьем. языке, что люди могут и не понять. Да, метапрограммы это такие мотивационные составляющие. Как вот раз-таки про мои зрители знают. А, супер! Посвященный нейролингвистическому программированию, а в нейролингвистическом программировании мы много эту тему. Класс. У нас пришел комментарий. Спасибо вам. А я думала, если набираются производственные, значит там текучка. Вот как ты прокомментируешь такой комментарий. Вы знаете, ребята, текучка также может быть. Если набирается только операционные, только, а, только производственные, может быть и текучка. И если она набирается, посмотрите еще, как она набирается. Если это набирается вот в какой-то период времени... Вот значит, это расширение. А если она там в течение 100-500 лет, если она вот самого, как только вы о ней узнали, и там постоянно набирается, ну, это, скорее всего, текучка и процессы там. И эта компания, скорее всего, уже на стадии аристократии или, может, уже даже бюрократии. Или банкротства. Или банкротства, да, по моему любимому Адизису. Да. Хорошо. Инна, ну супер. Многие моменты прояснили. Давай переходить к следующему шагу. Да. Ну, вот, территория. Я уже рассказала, какой уровень развития компании. Вот то, что мы сейчас немножечко об этом поговорили. И от этого зависит, какие внутренние процессы происходят, скорость развития и также скорость развития и принятия решений. И руководитель на стартапах в процессной компании, и руководитель на стадии юности или на стадии расцвета – это совершенно разные руководители, абсолютно разные, и абсолютно разные метапрограммы. Так, и шаг 3. Оцените рынок, с кем вы конкурируете. Это очень важный момент, потому что это будет такая показательная для вас история, когда вы сможете понимать, в чем вы также хороши. Оцените, кто ваши потенциальные конкуренты. Как Инна. это сделать? Инна, да. Инна, вот сейчас сразу. Оценить кого? Оценить, вот если я, допустим, пришел устраиваться. Да точнее, хочу устроиться на работу ну программистом, к примеру, или бизнес-тренером, то мне нужно в данной ситуации оценивать что? Оценивать то, сколько таких же людей, как я, ищут работу, или, или это о другом? Это немножко о другом. Это посмотреть о том, какие люди работают на а, аналогичной должности в этой компании или в похожих компаниях. Что у них есть, какой у них бэкграунд, какая у них линия и стратегия развития, что у них есть такого особенного, из каких они областей приходят, из каких okay. производств, из каких, да, как они выглядят и какими навыками они обладают, что, то есть, что у них есть в активах. Хорошо, здесь с этим… В принципе, понятно. ребят, в комментариях напишите, понятно ли с этим. Но У меня возникает следующий вопрос к тебе, как профессионалу по карьерному развитию, который нам делится восьми шагами для лучшей работы. Вот если я уже понял, так, мне нужно оценить тех людей, которые уже работают на такой должности, на которую я хочу. Ну, давай, вот, допустим, мне более близко, и понятно, это бизнес-тренер. Да? Мне uh -huh. нужно понять. В каких компаниях вообще есть бизнес-тренеры, в каких, ну, именно штатные да, бизнес-тренеры. Uh -huh. В компаниях их нету, те у меня, конечно, не интересуют, потому что у них нет для меня вакансии. Ну и вот я, допустим, выбрал тут локально в Беларуси 8 компаний, у которых есть бизнес-тренеры. В принципе, там несколько банков, несколько там фарм-компаний и несколько еще каких-то других производственных компаний. Uh -huh. Условно, я понял. Так, 8 компаний у меня есть. Из них там 2 компании выкинули вакансии. Это мне тоже понятно. Это тоже очень здорово. А как мне оценить этих сотрудников? которые есть в других аналогичных компаниях, в которых есть аналогичная должность, как мне их найти, где мне с ними связаться и насколько они вообще будут открыто со мной делиться этой информацией, либо мне просто нужно поизучать их соцсети, вот как в этом случае поступать, чтобы мне собрать чем можно большее количество информации. Ну, смотрите, да, Юрий, я прекрасно тебя понимаю, я с тобой согласна, это очень важный вопрос, да. И как это исследовать, это одна из домашних, это домашнее такое обширное задание, про которое я говорила, исследовать рынок, в том числе и исследуются эти моменты. Исследуются они через, конечно же, через соцсети, через профессиональные соцсети, там ну вот моя любимая LinkedIn там где очень много людей с удовольствием делятся своими, своим опытом, своей информацией, своей историей развития, и там вы можете это исследовать. Также вы можете исследовать такие должности на сайтах компаний. Обычно, обычно топ-менеджмент, обычно очень любят рассказывать про свой топ-менеджмент компании, кто они, где они учились, каким опытом они обладают, откуда они приходят. Вот так работает. Ну и никто не никто никогда не отменял нетворкинг. Это вообще, это наше все. То есть, если простыми словами, третьим шагом мне нужно понять, кто конкретно работает в в других компаниях на аналогичной должности. И любым доступным способом найти доступ к этому человеку либо через соцсети, либо найти каких-то общих знакомых, либо попробовать, может быть, написать ему напрямую, либо изучить информацию о нем. Отлично. Сайте, там посмотреть его образование, может, какие-то у него публикации есть научные, ненаучные в каких-нибудь журналах. И таким образом для себя просто составить портрет потенциального коллегу в скобочках конкурент. Я правильно? Да, отлично, все правильно. Благодарю тебя, что ты прям переводишь мой профессиональный на человеческий язык. А то я уже забыла, как это делается. Я да, стараюсь. Тут Благодарю. Хорошо ходить в гости в чужие эфиры, потому что мы за -за зарываемся, и у нас мы как в коконе, когда мы имеем только профессиональное общение. Иногда бывает такое, что даже клиенты как будто нас не понимают. И с этим тоже важно работать. Нам, да, нам, супер. Все понятно, я стараюсь, я стараюсь. И давай переходить дальше. Да, благодарю. И шаг 4 – это проанализируйте свои навыки, компетенции, мотиваторы и сделайте геп-анализ. То есть ваших сильных и слабых сторон. И что это? Это ваш уровень управленческой зрелости. Это ваша работа, как вы работаете с пирами, с стейкхолдерами внешними и внутренними. Да, Это... да. есть вопросы. Да супер, мне уже легче становится, когда есть вопросы, да. У меня сразу вопрос такой, что такое беп Да, класс. Да, анализ сильных, слабых сторон, анализ возможностей и анализ угрозы. И как эти все угрозы перекрыть своими сильными сторонами и возможностями? Mm -hmm. В чем yeah. вы лучше? Какие у вас задачи? Гэп-анализ – это как спот-анализ, правильно? Да, все правильно, да. да. Ну То есть анализ анализ пробелов, анализ mm -hmm. то, чего… Только мы здесь анализируем просто свои профессиональные компетенции. Абсолютно точно. То есть, ребят, опять резюмирую Инну, вам нужно просто выписать все свои профессиональные достижения, навыки, все свои регалии, которые у вас есть, и разложить по четырем квадрантам. Первый квадрант, что мои сильные стороны, слабые стороны, возможности, которые у меня есть, и угрозы, которые мне угрожают. Правильно? Да, все правильно. Хочу также отметить: ну, поскольку я работаю с руководителями, и тут история про том, что о том, что компетенции на разных уровнях развития кардинально отличаются. То есть то, что было полезно на уровне первом, на втором становится обузой. И это может быть э, как threat, как угроза потенциальная. Поэтому это также стоит учитывать. Вот. Ну, давай а. добавлю тебя примером. Что, да. У меня когда-то был автосервис, и я занимался автомобильным ремонтом. Вот прям своими ручками uh -huh. ремонтировал машины. И был такой скачок. То есть, когда я, условно говоря, из фрилансера, который все сам делал, организовал автосервис. И когда я уже организовал автосервис, мне пришлось обучаться совершенно другим навыкам. Это мне стоило очень сильных усилий бить себя по рукам и не делать работу за своих работников очень сильно бить себя по рукам и самому не работать в плане физическом, потому что мне нужно было организовывать процесс. И, в принципе, из-за этого мой автосервис и умер, потому что я не смог на самом деле перестроиться из э, хорошего эксперта и профессионала своей, своего дела и стать хорошим руководителем. Я думаю, что такое происходит с и рядом, когда человек именно и имеет такой вертикальный рост, когда ему нужно переходить, условно говоря, из одной идентичности, если грубо на моем примере, то из рабочего нужно стать управленцем, менеджером, да, руководителем. И на самом деле вот прям очень-очень важный момент. Спасибо, что ты позволяешь мне да, дополнить твой да. разговор своими историями и соображениями. Да, Юра, абсолютно точно, все правильно. Такая история очень часто приходит. И знаете, у меня приходят консультирование клиенты, когда они понимают, что вот-вот их уволят, и они не могут понять, почему их уволят. Они как бы получили должность, и через какой-то период начинается такая история – Получили повышение, а через период они начинают чувствовать, что ну, может, может с ними произойти история выхода из компании. Почему это происходит? Как раз происходит от того, что они не могут отключиться от тех компетенций, которые были им стратегически важны на нижнем уровне Хорошо. управленческого тогда, развития. Тогда сразу к тебе вопрос, как карьерному консультанту. Как заставить себя отключиться от этих старых компетенций? Потому что тут же, понимаешь, психологически очень тяжело. Да. Становится очень обидно даже. Да. Потому что ты тратил энергию, обучался какому-то навыку. Ты старался, получал там какие-то успехи. А потом тебе просто уже в новой реальности, когда ты находишься на новой должности, тебе просто все показывает и все показывают, что... Чувак, это все нужно забыть, и тебе нужно теперь заново чему-то учиться, и ты сейчас вроде как и плохой получается, и не такой хороший. Может быть, ты дашь каких-то несколько советов, как от этих, скажем так, уже э, отягощающих компетенций избавляться. Да, Юр, я хочу сказать, знаешь, в первую очередь, фрустрация наша все на самом деле, да, когда ты человеку показываешь о том, что, ну смотри, друг, вот, вот есть такие проблемы, вот есть, есть, ребята, есть компетенции, которые, которые уже висят грузом, и если ты продолжишь действовать в этой, в этой истории, то ты понимаешь результат, и это, и люди приходят на самом деле очень такие… Ну, руководители, они обычно очень мотивированы, они очень мотивированы на развитии, когда им показываешь оборотную сторону, что может продолжиться, да, и что может произойти, если ты будешь продолжать так действовать, то это очень мотивирует и бодрит на к изменениям. Ну, а потом, есть ты уже сам прекрасно знаешь, в коучинге есть много техник, много как с этим работать и как помогать развивать эти компетенции. Ну, и, во-первых, нужно показать, какие должны быть компетенции, это исследовать. Короче, по-простому. Боже! Если ты нашел себе новую вторую половинку и будешь вести себя с новой второй половинкой, как со старой, то, скорее всего, новая вторая половинка от тебя уйдет, либо превратится по поведению в старую и будет тебя точно так же доставать. Ну, такая метафора мне просто пришла на ум. Я для того, чтобы разрядить немножко атмосферу, привел такую аналогию. Супер, согласна, отлично. Слушайте, ребята, как еще проверить свой уровень управленческой зрелости? Такие слова говорю. Вот. И первый вопрос. Это какие, я задаю своим клиентам, какие управленческие решения были вами приняты в последний год? И второй ключевой вопрос, какие из них пока исполняются? Потому что один из показателей профессионализма менеджера это желание других людей подчиниться управленческому воздействию. То есть это должна быть настолько сильная внутренняя харизма, и люди должны настолько доверять тебе, что они готовы подчиниться. И с этим все. И от этого идет спокойствие в компании, правильное развитие процессов, отсутствие конфликтов и каких-то внутренних подковерных игр. Хорошо. Инна, да. я начала четвертый пункт со слов. Нужно проанализировать себя. А что конкретно стоит анализировать? Кроме того, что мы уже предложили нашим слушателям. Да, да. Вот благодарю, Юр. Это будет следующее. Это свою результативность. Это уже пятый шаг нет? Это... это все четвертое это, это один из самых больших, один из самых больших таких шагов, где человек рассматривает себя с точки зрения я, я другой четырех да четырех позиционно и я система какая польза от меня в компании. Что я приношу? То есть, какую результативность я приношу? Какую точность? Какие достижения? Какая эффективность, экономичность и пендель-ориентированность? Да. Какое качество использования ресурсов и жизнеспособность, управляемости объекта? непонятное словосочетание. Да что? Что такое пендель? А profit and loss ориентированность. Ориентировалась на прибыль и понимание рисков затратных. Так, ориентированность на прибыль и понимание, и понимание да, profit and loss-oriented. Угу. Сложное, сложное пока понятие. Ну это для руководителей, для них это несложное. Я думаю, для тебя как Я управленца думаю, было… Просто для тех, кто рассматривает себя на позицию, может быть, где-то рядовую, тоже можно некое такое понятие сформулировать, но по-простому, по-русски, скажем так. Ну, ребята, я хочу сказать, что все, что я сейчас рассказываю, это вполне можно наложить не обязательно на руководительскую историю, а вот вполне на вашу личную, на вашу личную историю, потому что тут нет ничего такого, кроме чего я буду рассказывать таких вот прям высших материй. Кроме, кроме слов, которые Юрий вам прекрасно переводит. Отлично. А давай попросим, ребят, в чате написать, кто сейчас, где и кем работает, на какой позиции. Можете Отлично. раскладывать, не раскрывать карты в какой компании, но кто занимается непосредственно производством, напишите, я занимаюсь, я произвожу продукт, а тот, кто занимается организацией и управлением другими людьми, напишите «я менеджер», чтобы у нас тоже было понимание, кто у нас, где и кем является. А если вы фрилансер или индивидуальный предприниматель, как я, например, то напишите, что вы индивидуальный предприниматель. Тоже будет очень хорошая обратная связь для меня и для Инны, чтобы было более понятно, кто нас сейчас смотрит. И еще, чтобы было более понятно тем, кто нас смотрит уже потом в записи, не в прямом эфире, потому что я думаю, что Инна будет периодически заглядывать в комментарии, к этому прямому эфиру, даже когда он уже закончится, и, возможно, будет давать какие-то ответы. И пока у нас небольшая пауза, я очень рекомендую подписаться на Инну в Инстаграм и очень рекомендую подписаться на Инну в LinkedIn. Все ссылки на Инну есть в описании к этому прямому эфиру, поэтому добавляйте, друзья, к Инне, если вам интересна сфера карьерного роста и себя в карьерном росте. Я думаю, что вы у нее найдете очень много информации. Я думаю, даже можете где-то и в личку написать, если вам нужна либо какая-то консультация, либо какая-то помощь. Я думаю, что Инна всегда вас сориентирует. С удовольствием. Да, благодарю. Благодарю, Юр. Комментарии. А если наоборот, новый руководитель пороха не нюхал и дает объективные идиотские указания, пытается повысить значимость. Ну, такие тоже ребята приходят, но это как раз та самая история, когда новый руководитель вот вышел, и вышел из, из, из персонала и получил только, получил только повышение, и это очень частая история на самом деле, а как с этим человеком работать? Ну, работать, во-первых, нужно ему над собой. Это в первую очередь. Короче. Как и... да. Ребята, пошлите его к Инне, она ему все объяснит. Вот, и... супер. И... Я, <смех> да, и поверьте, и тогда у вас будет такой начальник, который будет да. вас и мотивировать, и вдохновлять, и радовать, и... и он сам будет себя любить за то, что он такой классный парень. Либо подбросьте ему ссылку на этот эфир с тайм-кодом, где мы об этом говорим, и тогда ему все станет ясно. Хорошо. Софья написала, мне сегодня предложили заместителем директора «Армия Россия» и «Пятерочка». Супер. Супер, а... поздравляю. Класс. И Надя у нас написала, и индивидуальный предприниматель, и также менеджер. Так Классно. Слушай, слушайте, ну вот это вот параллельная, параллельная карьера, это я, я вообще за, за параллельную карьеру. Это… Это наше будущее, наше будущее в коротких проектах и в параллельных карьерах, и в мультикарьерности. Поэтому вы именно там, где вы в будущем. Поэтому все отлично у вас. Хорошо, сейчас я бы хотела вам поставить вопрос про задачи. На чем, собственно, особенно вам интересно работать? Вам очень важно понять, какие задачи, вы желаете выполнять, и они должны быть мотивирующими для вас и всегда немного на вырост, то есть они должны вас драйвить к будущему, к развитию. Ну и мотиваторы, это, конечно же, Юрий все прекрасно вам рассказал про метапрограммы, мотиваторы – это особенная история. Они также да, могут быть реперные точки, которые могут быть критичными для выполнения каких-то задач, и где может быть конфликт или потеря информации. Ну давай опять на примере. Да. Если я решил пойти наняться бизнес-тренером в какую-то компанию, угу. чем интересно работать? Моя самая любимая деятельность это вести группы, вот работать с живой аудиторией. Вот это я понял про себя. И что дальше? Ну вот это все составить, это все вот выписать в тот самый, свой свою вот этот вот геп-анализ. Mm -hmm. Над чем интересно, над какими задачами, где я силен, в, в чем вообще вот я, какие я задачи так решаю, что мне просто равных нет, и я при этом получаю ну, такое удовольствие, что эту энергию чувствуют все. Понял. Это также сильная сторона. Отлично. И таких сильных сторон нужно насобирать чем больше? Насобирать их больше, чем слабых. Это обязательно плюс два. Обязательно плюс два, То есть этих всегда, сколько бы вы на себе, себя. Ну, я знаю про нашу вот эту вот а, нашу славянскую историю и не славянскую, вот эту вот постсоветскую историю самокопания. Это да, мы про себя знаем столько всего плохого и так мало знаем про себя хорошего. И вот для того чтобы знать про себя хорошего больше, нужно всегда, чтобы сильных сторон было на два больше. Отлично. А если вот их нет, их же нет. Ну, может... как их нет? Ну, не может а быть, если... Юра. А если их реально нет? Ну, Юра, ну, значит, что ты за человек такой, если их нет? Ну, как и это я, так? Я вот такой человек. Я из своих сильных сторон знаю, что вот лучше всего я веду группы. И для меня Супер. это бюджет и кайф. Но я ненавижу делать отчетность, я ненавижу готовить тренинги. Вот на самом деле… Я прекрасно понимаю. И вот лучше всех я. Я хорошо шучу, я хорошо завожу группу, я хорошо рассказываю сложные вещи простым языком. Ну, ну, вот маловато. Да, Юра, слушай, ты столько про себя уже классно рассказал. <с> Давай пригласим Юрия. Давайте, ребята, пригласим Юрия в свою компанию бизнес-тренером, и все будет супер. Отлично. Значит, ключевая проблема людей на постсоветском пространстве, что они очень сильно себя недооценивают и концентрируются больше на своих слабых сторонах и видят их прям очень много. И, но одновременно не могут и не обращают внимания на свои сильные стороны, правильно? Да, да, да, вот в этом есть проблема, проблематика такая, но на самом деле ребята все, я хочу вам сказать, что вы все профессионалы, вы все классные профессионалы, угу. и а, когда человек приходит на собеседование, знаете, вот, София, ваш вопрос, я... вы написали о том, что вы боитесь, когда приходите на собеседование, чувствуете себя как чистый лист, поверьте мне. Каждый четвертый руководитель приходит мне и говорит, и чем больше у него компетенций, чем больше у него и круче опыт, тем больше он сидит и говорит: да что я делал вообще, да я ничего, да нет, я ничего такого, я не знаю, о чем говорить. Вот когда мне задают этот вопрос, я просто впадаю в тупик. И это как раз история для того, чтобы мы сейчас разбираем эти восемь шагов для того, чтобы вы смогли сформировать это тот самый стержень про который вы будете говорить очень легко и с огромным удовольствием, угу. приходя на собеседование. Ну, вот, и хочу тебе еще добавить по поводу вот своих сильных сторон, что на мой взгляд как раз-таки здесь и нужен карьерный коуч. Если вы вот на этом четвертом шаге запнулись и понимаете, что у вас слабых сторон больше, чем больше, чем сильных, то как раз-таки здесь поможет либо коуч. Либо лучше Коучка, потому что он знает, какие вопросы задавать. Либо поможет вам ваш друг, либо ваш коллега, который сможет вам просто вот так взять пальцем вот так вот так прям да, вот, да. и ткнуть в ваши сильные стороны. Потому что мы их можем просто не знать, не осознавать. И вот то, что мы делаем хорошо, нам, как правило, дается очень легко. И мы это воспринимаем как в порядке вещей. То есть мы как будто не осознаем вот этой ценности. Это, кстати, один из признаков синдрома самозванца. Да, да, вот? да. да. об этом видео. Спасибо. Сейчас зачитаю. У нас появился комментарий. Спасибо вам. Вы очень красивая и позитивная. Очень приятно вас слушать. Это тебе, Инна. Благодарю, очень приятно. А я что, некрасивый и неприятный? Юрий, ты самоочарование. Я, я в тебя влюблена с первой нашей встречи. Ого. А вдруг моя жена смотрит. Ой. Все, больше, больше меня в Украину не пустит одного. Ну Я, я замужем, у меня прекрасный муж. Это ничего не меняет. Да, ну ладно. ладно. Я тоже шучу. Хорошо. Нет, муж у меня есть. Отлично. Отлично. Давай двигаться. Да, дальше. Я хочу сказать, что, ребята, выбирайте компанию, в той, в которой ваши сильные стороны, послушайте, будут работать на вас и на компанию. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Выбирайте компанию ту, в которой ваши сильные стороны будут работать на вас и на компанию. Это очень важно понять. Ну и еще хочу, чтобы вы понимали, есть у каждого человека есть будильник изменений. Юра, ты про это уже говорил, да, с ребятами? Не знаю, наверное, не говорил, но я хочу опять тебя поставить на паузу. Чтобы мы на примере. Да, вот ты говоришь… Выбирайте компанию, в которой ваши сильные стороны будут работать на вас и на компанию. Давай опять на моем Давай. примере бизнес-тренера. Вот я выбрал три своих сильных стороны. Хорошее чувство юмора, умею работать и хорошо работаю с группой. И третье, я забыл, что... А, объясняю сложные вещи простым языком. Да, супер. Как мне вот понять, осознать, что эти вещи будут работать, если говорить обо мне, то я понимаю, что эти вещи будут работать на меня. Но как эти вещи могут, как мне понять, что эти вещи будут давать компании тоже какой-то хороший... Слушай, Юр, ну ты сейчас озвучиваешь для меня абсолютно очевидные вещи. Ты своей вот этой вот харизмой, да, вот этим вот внутренним стержнем, внутренним зарядом, вот этой вот способностью говорить простым языком сложные вещи. Ты можешь отлично выстраивать коммуникации среди команд. Да? Ну, это огромная возможность. Строить позитивную атмосферу в команде, вдохновлять, ну, восстанавливать процессы, которые могут западать. Это очень круто. Все понял. Теперь у меня сложилось. То есть я должен понять, какая будет конкретная польза этой компании, от моих сильных сторон. Да, то есть отключиться от себя и посмотреть с четвертой позиции, с точки зрения системы. И это в том числе можно как сильный аргумент высказывать во время собеседования, Супер. как аргумент можно его где-то какими-то даже белыми нитками, а может не очень белыми, пришить в какое-нибудь свое резюме. Правильно? Да, да, да, отлично. Это вообще очень важно сказать. Да, м могу я сейчас очень коротко про будильник изменений сказать, это очень важная вещь, которую стоит учитывать, каждый, каждый человек должен знать про себя, это период максимальной продуктивности каждого отдельного человека, он очень, это очень индивидуальная вещь, и у каждого человека он может быть ну, я же говорю, это абсолютно индивидуально. То есть он может быть и один год, может быть и два, и три, и пять, и десять, и двадцать пять даже лет. Это люди, которые ориентированы на долгие компании, на долгое. Поэтому всегда нужно понимать, на какой период времени вам комфортно выполнять эти задачи. Вы должны планировать всегда на рост. Что, что будет после того, как я пришел в эту компанию на эту должность, кем я буду через столько-то лет? Вы должны я я знаю что все смеются и когда мне говорят я мне 42 года и мне спрашивает зачем тебе обучаться тебе же 42 а я говорю да мне всего лишь 42 а я вообще планирую жить до 92 лет поэтому ребята планируйте стратегии планирует десятилетиями вот. то есть нужно Взять и подумать, кем я хочу обязательно в этой компании, если я хочу быть в этой компании через 3, 5, там, 10 лет. Да, и как это сделать? Это опять-таки можно сделать, посмотрев на, на то, как растут ребята в компании, как растут руководители, ну, как растут ребята в компании. Угу. Супер. Пока все ясно. Да, класс. Так. Давайте, вот я хочу, чтобы вы сейчас для себя, подведя итоги, попробуйте, опять-таки, напишите, пропишите свои цели. Да? Зачем вам переход? Какую ценность вы принесете в компанию? И какие ваши цели удовлетворит ваша новая компания? Вот. Это к тем вопросам, которые я озвучила раньше. Тебе тут комплименты пишут. Я думала вам лет 30 максимум. Я тоже. Супер. Класс. Благодарю. Инну на эфир я-то в паспорт не смотрел, а тут оказывается сюрприз. Точно, точно Юра, жена не заревнует, не переживай. Так, зачем вам переход? Да, вот и какую ценность вы принесете в компанию? Какие ваши цели удовлетворит эта новая компания? Какие цели удовлетворит компания? Да. Ваши цели удовлетворит эта компания. Угу. Это пятый шаг, правильно? Нет, это все еще четвертый. А, это, это упражнение. Четвертый. Да, это в контексте. Это после того, как вы все это про себя написали, вот подумать, зачем вам переход, зачем вам эта компания, зачем вы приходите в нее? Ребят, кто у нас сейчас смотрит эфир, неважно, в записи или вы сейчас находитесь на стриме, если вы планируете менять место работы и знаете уже компанию, в которую бы вы хотели попасть. Попробуйте написать прямо сейчас в чате, зачем вам эта компания, какую ценность вы можете привнести в эту компанию и каких целей вам поможет достичь эта компания. А пока вы пишете, мы можем уже, наверное, переходить дальше. Да, и переходя к шагу четвертому, к шагу номер пять, я хочу также... Чтобы вы поняли, а хочет ли компания вас. И для того, чтобы вы понимали, хочет ли компания вас, вам нужно сформулировать этот шаг 5. Сформулировать свое позиционирование. Почему именно я? И он выходит из этих предыдущих пунктов. И вспомните, сформулируйте все плюсы, которые есть у вас. Все крутые кейсы, которые вы уже решили. Вспомните, пропишите их, вспомните результаты, которые вы получили благодаря тому, что вы решили эти кейсы. И какой профит получила компания благодаря тому, что вы решили, как это повлияло на всю систему в целом. Это очень крутая вещь. Угу. У нас тут Оксана написала, что цели в любимой работе удовлетворит, а по зарплате не факт. Что вам сказать, Александр? Работайте над тем, чтобы поднимать зарплату. Если вы чувствуете, что ваша зарплата не, удов... не... не коррелирует с тем... с тем уровнем задач, которые вы выполняете, ну, вам нужно идти решать вопрос с повышением зарплаты, поэтому… Ну, пожалуйста, Инна, а есть у тебя какие-то фишки, техники, и работаешь со своим да, клиентом по поводу… Повышение зарплаты, безусловно, коллега Коуч, тоже из Минска, она как раз-таки именно в этой теме. Ну, я считаю, что хороший эксперт, потому что она умудрялась в течение трех лет за год повышать свою зарплату на 30 процентов. Супер. Она потом начала консультировать. То есть за три года она подняла свою зарплату на 90 процентов. То есть практически в два раза увеличила свою, свою зарплату. Это было конечно, круто. конечно, есть фишки, на которые, которые нужно обращать и как строить это, знаете, не манипуляциями, не какими-то вот а непосредственно ориентируясь на свои сильные стороны, на те кейсы, которые я решил, и на тот профит, который компания получает от того, что вы их сотрудник. Безусловно, это история о том, что я иду и получаю повышение и повышение в зарплате. Так, Инна, сразу тебе вопрос. Угу. Сможем ли мы с тобой когда-нибудь в ближайшем будущем сделать прямой эфир, как поднять себе зарплату. Ху, -ху, ху класс, класс, я думаю, что сможем, насколько в ближайшем будущем, я не знаю, в но в, пр... в течение месяца, я думаю, сможем организовать, Когда да. Мы да. Строим такой конкурс, если эта прямая трансляция в течение месяца наберет тысячу просмотров или наберет, ну, сколько у нас в среднем, ну наберет 100 лайков, давайте вот так. Если эта прямая трансляция наберет 100 лайков за ближайшие две недели, то я договорюсь с сыном и приглашу ее еще раз на наш прямой эфир с темой «Как поднять себе зарплату». и она расскажет фишки, шаги, которые нужно предпринять над собой и что можно, в принципе, сделать для того, чтобы продвинуться именно в этом показателе, именно в финансовом, Моменте. А у нас есть комментарий. Да. Надя написала, я хочу, чтобы так, как есть сейчас, так и оставалось. Может быть, у меня нет карьерных амбиций, но мне, правда, очень удобно и комфортно с тем, как есть сейчас. Ну, я думаю, что даже я тут могу ответить. Надя, если... Так хорошо, как есть сейчас, то зачем что-то менять? Ну, Надя у нас спонсор канала, просто она любит то, что я делаю на своем канале, и, Надя, спасибо тебе большое за это, поэтому она активный участник, и она пишет, отвечает практически на все вопросы. Оксана написала, что ждет, ждет. Оксана, чтобы приблизить этот прямой эфир, вам нужно просто поделиться этой трансляции, на которой вы сейчас находитесь, с чем можно большим количеством людей, чтобы они от своего имени, скажем так, в Ютубе поставили лайки. И я здесь не выпрашиваю лайки, просто Ютуб так работает, что чем больше мы становимся лайкозависимыми, чем больше лайков на Ютубе, тем больше людей видят подобного рода видео. Поэтому можете этому поспособствовать. И Софья написала «Я многовекторная». Интересная, с большим опытом, оптимистичная, энергичная. Мне компания даст должность выше предыдущей, и для меня это плюс, даст новый опыт развития. У меня, знаешь, тут как специалиста в области НЛП уже куча есть к Софье вопросов. Да-да-да, задавай, Юр. Я, это... У меня тоже есть много вопросов, потому Я что это, это как бы ну, очень такие обширное понятие, да, все хотят все хотят быть успешными, но успешными в чем? Да, То есть это, это ближе к конкретике, ребята, не, не, ближе к конкретике. Бы обширными, а более обобщенными. Должность выше предыдущей, да, может у вас должность быть выше предыдущей на одну ступеньку, а может быть на 10 ступенек, да, и вы должны себе конкретно, я уже говорю с точки зрения НЛП, что здесь чем более критериально вы опишете свою должность, тем больше у вас будет ясности в уме и вообще в понимании собственной стратегии uh, даст новый опыт развития знаете попасть uh, на войну в горячую точку yeah. и, я не знаю в подвал с бомжами это тоже новый опыт развития как ты будешь выживать в таких условиях поэтому здесь я просто софия не потому что хочу вас затрудить а потому чтобы ваш комментарий стал примером для многих других что свои мысли и желания нужно формулировать чем можно более конкретными потому что даже если мы изучаем НЛП, нейролингвистика, да, даже для собственного понимания это даст очень много. Не говоря уже о том, что люди начнут лучше понимать ваши запросы, а когда люди понимают лучше ваши запросы, они тогда лучше ориентируются, какой вам дать совет, с кем вам вас лучше познакомить. А когда человек так говорит, ну я хочу больше зарабатывать. больше, только... Больше чем что? Да. Больше чем что? Да, больше, чем что. Вот здесь именно как раз-таки работает метамодель языка и конкретизация. Сейчас еще раз, еще один зачитаю. Оксана пишет, подруга работает в Газпроме в техслужбе. Ей тоже по кайфу то, как у нее сейчас. Ну, отлично, если она нашла себе... Слушайте, ну, ребята, ну я вообще вам завидую. Вы в том самом месте, где вам и стоит быть, и, и наслаждайтесь. Если это вас драйвит и кайфует, ну, я за вас очень рада, классно. Классно, наслаждайтесь и живите в этой радости, приносите ее домой. Из дома приносите снова на работу, и чтобы люди получали эту радость вокруг вас. Это, я, я за вас очень рада. Это очень крутая история. И я к этому на самом деле и ориентирую своих клиентов о том, чтобы вот это вот зам, был замкнутый круг была цикличность. Приносите радость своей работы домой. Из дома приносите радость на работу. Это как свеча, которая зажигает множество сотни тысяч свечей. Вот, вот Это очень крутая история. Благодарю вас за это. Софья нам пометила, что она просто кратко хотела ответить на вопрос. Ну, видите, ваша краткость стала хорошей метафорой для других людей. Я надеюсь, что у вас, София, все конкретизировано, и есть конкретные критерии для того, чтобы понимать, куда вам двигаться. Поэтому, если я правильно понял, Инна, то пятый пункт – нужно понять, а хочет ли компания меня, хочет ли компания вас, да, ты сказала, и почему именно я, то есть два да. вопроса. Да, и на этом и здесь мы формулируем, создаем свое резюме на этом шаге, сформулируем свое позиционирование, почему я и создаем свое резюме. Угу. Резюме это очень классная история. Резюме это первый контакт с будущим работодателем. И качественное резюме это продающее резюме. Ну, это ваша визитная карточка. И хочу о том, отметить в том, что продает резюме с акцентом на ключевых компетенциях, где будут указаны ваши цели, кем я хочу, вот, Юр, конкретно кем я хочу быть, да, там должно быть прописано. И это чтобы не выглядело, я многорукий, многоног, да, я и директор по связям, и я и SEO 28 уровня, я и HRD, и построил систему, в такие резюме не читаются, непонятно, кто вы, куда вас приглашать, что с вами делать в такой истории. А для, когда человек для себя конкретно определяет, я хочу быть HRD, все, и прописывает свои компетенции по HRD, или я хочу быть SEO, и прописывает свои компетенции непосредственно по SEO, и потом уже он может так, так вот э, вскользь упомянуть о том, что он и собирал компании, но это не 25 целей, не 25 «я, я многорукий, многоног». Супер. Инна, а вот да. я понимаю, что мы можем сейчас придумать еще один хороший, да. как составить продающее резюме, но мы не будем этого делать. Может быть, у тебя есть какие-то пару рекомендаций? У меня есть рекомендации про резюме. Да. Да, да, я хочу о том что сказать, что, знаете, я скажу про том, как оно должно выглядеть и какие могут быть ошибки. Смотрите, резюме – это не константа, это одна из ошибок, да, которую пишут один раз на все случаи жизни. Это живой адаптируемый документ, который пишется с вашим акцентом на ваши способности и который, в котором будет считаться, как вы закрываете потребности и боли компании. А как, это, как понять эти потребности и боли компании? Мы их уже выявили в ходе исследования рынка и конкурентного анализа. И еще, смотрите, есть еще одна из ошибок. Не стоит просто переписывать должностную, свою должностную инструкцию или переписывать требования в компании. Вы пишете, вы выбираете ключевые слова, мэтчите их к своему опыту, ну, присоединяйте, проверяйте и описывайте этот свой опыт этими, с конкретными этими словами. И Обязательно, ребята, в глаголах в глаголах состоявших, как это, состоявшегося времени. Настоящего времени? Нет, ну, состоявший, как это, а, сделать, я забыла эти слова, совершенного времени, вот. Я, я русская я украиноязычный, поэтому я могу забывать слова. Так, глагол настоящего времени, это как? А, нет, не настоящего, совершенного, совершенного. действия, Совершенно. да, ну, то есть, я увеличил, а, решил, присоединил, распространил, уменьшил, ну, то есть то, что уже конкретно ведет к результату, к действию, о том, что показывает, что действие уже совершилось, и человек завершил. Да, то есть я уже что-то сделал, Да, я да, да. миллион тренингов, я да, да, там, да, платил да. 158 тысяч команд и так далее. Да, да, да. Супер. А еще, да, делать, еще одна из ошибок – делать акцент на своем образовании. Это очень любят, я вам скажу, это одна из распространенных ошибок, и эта ошибка часто выплывает – делать акцент на своем образовании и выносить его вверх резюме. Но бизнес не ходит за образованием, бизнес ходит за достижениями и результатами. И руководитель должен уметь продавать себя. Вот. Mm -hmm. Еще я рекомендую писать cover and follow-up letter. То есть это cover letter, это мотивационное письмо, оно показывает там, где вы очень коротко можете изложить, для того, чтобы уже не читать, даже не читая резюме, о том, чтобы рекрутер мог понять, про что вы. И это должно мечиться с тем, какие, какие есть по желанию компании сейчас. И follow-up – это письмо после, после делового общения, после встречи, после собеседования. Это показывает ваш уровень, ваш этикет и культуру делового общения. И ваш уровень, первая часть покажет, cover-up это покажет вашу заинтересованность, простите, а follow-up – это покажет вашу культуру делового общения. Ина а что можно написать в вот этом... Cover letter. Cover letter? Ну, смотрите, например, Это я… На... Давай, давай на... ты, Юр, да, давай… А, еще раз. Для меня, как для бизнеса. Да, да, да, я же хотела… Давай на твоем примере. Ну, вот смотри, Юра, меня… Добрый день, компания, добрый день, там, уважаемый там, Юрий, Виталий. Желательно обращаться по имени. В моем активе сто... 128 тысяч лет работы бизнес-тренером, я могу закрыть такие-то потребности, я, я, я решил такие-то вопросы, с удовольствием пообщаюсь с вами по этому вопросу, да. если вам интересно, то есть это очень коротко, это максимум 4, максимум 4 абзаца, это, это ошибка писать вот до, до, до, до, до, до в железни долгие мотивационные письма. Mm -hmm. Супер, хорошо, один абзац, 4-5 предложений, да. я такой-то, да. вот, это, вот это я уже сделал, да, было да. бы интересно с вами. Пожалуйста. Да, да, да это... так чтобы компания понимала сразу, открывая письмо, вот вы, ну, ты же как Юрий пришел, просканировал да, компанию, ты посмотрел, какие есть потребности, и ты их своими словами легко донес, в том, что ты это можешь закрыть угу. своим участием в компании. Дальше… К этому же письму мы прикрепляем, собственно... Резюме. Резюме, да, прикрепляем. С более, ну, там, где вы можете написать, вот а, а, с, моими, с моим резюме вы можете ознакомиться в там. Да, да, там, да. Туда. И обязательно, обязательно указывайте, ребята, обязательно указывайте ссылки на профессиональные соцсети. Когда компания ищет сотрудника, она ищет его а, по профессиональным соцсетям. Вот. И смотрите за тем, чтобы они были чистые. Смотрите за тем, как выглядит ваш, как выглядит ваш Facebook. На, туда заходят очень часто. Чтобы это не было миллион поздравлений с днем рождения и котиков, на, и цветочков на странице. Ну, это, это сразу читается. Угу. Вот. Ну и, соответственно, о том, что там... Фотография с бутылкой, там и все такое, чтобы это... Ой, слушай, Юра, очень классная история, благодарю про фотографию с бутылкой, мне очень нравится, когда в Линке, ну все знают, что такое LinkedIn это профессиональная соцсеть, да, и там, например, выставляют зеленый вот этот вот кружочек в поиске работы, и парень сидит, извините, топлес, да, и демонстрирует, пишет о том, что он на должности финдира, ну, извините, ну, парень, ну, какой топлис на должность фендеров проф. профессиональный. Или это может быть просто, извините за, может быть, как это называется, Степ, простите за жарганизм. Может быть, может быть. Хорошо, простите. и в дальнейшем письме что нужно указать уже после встречи, я так понимаю. После да, встречи. и после -up, после встречи вам нужно написать такое же подобное короткое письмо, очень короткое, где вы просто расскажете, я благодарю вас за нашу с вами встречу, для меня это было очень ценно, я вынес для себя то-то и то-то, благодарю вас, все. Если я буду вам полезен, вы можете меня найти всегда по таким-то координатам. Угу. Супер. Хорошо, и я так понял, что мы еще только пятый шаг. Продолжаем. Пятый шаг, да, да. Ну, давай, О, да, пятый шаг, это шестой шаг будет определение вашей стоимости. Слушайте, ну это самая классная история, и э, я ее, я к этому моменту очень мало подготовила, потому что... Е, Эту, эту историю, как вот, да, Юра, Юра, ты же, за, ты же пригласил людей на, на эфир, вот как раз там можно будет и рассмотреть это более более широко про свою стоимость, как ее понять и как исследовать. Mm -hmm. Ну, а очень коротко я могу рассказать, как это делается. Опять-таки изучите профили конкурентов, зайдите на работные сайты, их миллион, благо, посмотрите ожидания по денежной компенсации, посмотрите, сметчьте своим опытом, посмотрите, какую компенсацию эти люди ожидают на текущей позиции и работают ли они сейчас, да, и какую бы они хотели, но ну, там все это на самом деле, если задаться целью, это все можно исследовать, и соедините со своей историей, насколько это коррелирует, насколько это подходит вам. Вот. Смотрите на открытых источниках, сверяйте со своим бэкграундом и выводите стоимость. Это если вы, очень коротко. Видите, как вывести некую среднеарифметическую? Можно среднеарифметическую. Знаете, у кого-то среднееарифметическая Кто-то вот прям видит высокую цифру, говорит, слушай, да это в 100% про меня. И люди эти продают себя по этим ценам. Поэтому это все индивидуально также. Главное, чтобы вы чувствовали, во-первых, вы себе позволили эту цифру, да, Юра, это все про НЛП, да? И, глав... и то, чтобы вам поверили, что эта цифра, она ваша. Угу. То есть мне нужно провести небольшой анализ конкурентов, но ну, я уже его в принципе… Ух, ты его уже провел, да. да я да. уже понимаю, ну еще просто нужно обратить внимание на каких они зарплатах и просто сопоставить со своими сильными сторонами со своим условно говоря профессиональным бэкграундом и понять как я себя ценю потому что я знаю очень часто на собеседованиях людям предлагают ну как бы идут торги да приходит хороший специалист а ему выкатывают там зарплату на треть меньше и а вообще пойдет ли он работать на такое дело да и я вот знаю психологически человек который не готов торговаться, который знает, что он хороший эксперт, да. он хороший профессионал, он просто может даже встать и уйти из собеседования и сказать, слушайте, дорогие мои, у меня… Вы знали мои цены, вы знали мои цены, когда вы меня приглашали, вы, вы знали, на что я хочу, слушайте, ребята, но ну, если вы меня пригласили, если я вам нужен, вот моя стоимость. Да, здесь вот очень важно подойти к этому вопросу с позиции такого рыночного отношения не то что я прошусь и стучусь возьмите меня пожалуйста а я вот стою столько-то и очень важный шестой вот этот шаг о котором или это пятый нет это был шестой да да о котором ты говоришь что просто очень важно ментально самому себе либо самой себе сказать вот я работаю за такие деньги я знаю что я стою столько я знаю что это моя цифра да, да, и люди продают, и я считаю вообще вот эти вот торги, ну, я их считаю в принципе некорректными. Ну, если вы уже знаете, да, бывает часто вилка в компаниях, и когда и эту вилку обычно рекрутер оговаривает в режиме телефонного звонка, говорит, вы знаете, ребята, вот вы мне очень меня очень заинтересовали, но у нас такая история, вот у нас есть такая вилка, и… Насколько она вам комфортна? А вот эти вот торги уже на, на этапе собеседования, ну это совершенно некорректная история. И тогда, и тогда вся сила в ваших руках. Угу. Супер. Хорошо. Давай переходите к следующему шагу. Да, проанализируйте шаг номер семь, проанализируйте каналы дистрибуции. Какие вообще есть варианты для пассивного и активного поиска? Какие особенности работы в каждом из них? И я хочу сказать, что Ина, вот да. подожди, я тебя перебью. Да. Проанализируйте каналы дистрибуции. Это что значит? А, да, да опять-таки я пошла на профессиональную лексику. Каналы дистрибуции – это, это там, где вы будете, извините за выражение, продавать свое резюме, продавать свои навыки, продавать свои знания. То есть это, это каналы распространения информации о вас. Mm -hmm. А Примеры, может быть Да, да, ну, конечно же, это каналы поиска работы, ну, их называют работные сайты. Да? Это консультанты кадровых агентств, executive search, профессиональные сети, профессиональные сети, LinkedIn, Facebook. Знаете, очень классная вещь: также работают знакомые, бывшие коллеги. Uh -huh. uh, и бывает так, что <laughs> очень забавно, когда я людям говорю, ребята, ну, нетворкинг, знаете, наш uh, очень большой ресурс. И люди так цепляются за эту мысль и начинают сразу звонить своим друзьям, которые находятся на той, ровно той позиции, да, вот, которую я хотел бы занять. И uh, говорят о том, что я, я ищу такую работу. Ну, да, человек сразу нет, у нас нет такой возможности. Так, хорошо, анализ каналов, и что нам дает этот анализ? Я понял, что, окей, есть сайты с резюме и вакансиями, есть сарафанное радио, условно говоря, нетворкинг, и есть мои профессиональные соцсети, там, Facebook. Ну, смотрите, есть еще целевые компании, то есть это те компании, которые вас интересуют, но в которых еще нет, резю, нет а, вакансий, или она есть, но она в закрытом доступе. Вы просто вы просто отправляете свое резюме, если вы видите, что вы подходите, не просто вот так, вот я отправляю всем сто, сотням компаниям свое резюме, одно и то же, переписанное под копирку, а непосредственно в эту компанию отправляете то резюме, которое будет ну вот ключ, ключиком к входу в эту компанию, ключиком к двери. Супер. И что у нас может получиться в результате анализа каналов? Что у вас может получиться, ребята? Я хочу сказать, что а, работает система. Вот знаете, вот абсолютно точно работает система. А, я не могу сказать, что вот а, прям займитесь этой сетью, и вам придет из него вакансия. Для... Это, все... это все создает поле, это все mm -hmm. создает общее поле, там, где, может быть, человек придет по нетворкингу, да, но он обязательно зайдет на соцсети, посмотрит ваше... ваше состояние соцсетей, как вы там себя продемонстрировали. Он зайдет в... к другу и спросит отзывы о вас, о том, как вы себя проявили. Он запросит резюме у рекрутера или у а, в компании, которая вот кадровое агентство, карьерное агентство. Он может запросить там ваши резюме или посмотреть ваши резюме в открытом доступе. Это все, это все система. Если я правильно понял, то мы анализируем все каналы. То есть нам, во-первых, нужно составить список, где бы я вообще потенциально да. мог найти новую работу, да. и потом каким-то образом в этих всех каналах обозначиться там какие-то резервные базы компании, то обязательно туда закинуть свою вакансию. Если мы говорим про Facebook, LinkedIn, можно поставить себе там куда-нибудь статус, что я ищу работу, к примеру. Да? Ну в LinkedIn прямо статусы можно поставить о том, что я в поиске работы. Но знаете, дело в том, что опять-таки я работаю с руководителями, а они чаще всего не ищут открыто. Угу. Они чаще всего… Ну, здесь, в эфире для всех. Да, да, да, да. да. Ну и в LinkedIn, а и в LinkedInе для всех есть возможность поставить этот зеленый значок всем известный о том, что я ищу работу. И поверьте мне, рекрутеры, ну когда вы приведете свою сеть, когда вы приведете свою сеть в образ тот, который вы хотите продемонстрировать, рекрутеры вас закидают Отлично. приглашениями. Хорошо. Что еще можно обозначить своим друзьям, знакомым по профессиональной деятельности, да, чтобы да. в поисках работать? Да, да, но как это все? Но это очень тонко нужно проработать. Это не, зна... не знаешь, так не звонишь и говоришь, здравствуй, Юра, Юра, я хочу... ты работаешь в такой-то компании, слушай, я хочу работать тренером в, такой комп... в твоей компании. Ну, то есть, ну, ну, какое у тебя ощущение, да, что ты здесь... меня хочешь просто выкинуть? А здесь я имею в виду, что нужно... При любой возможности, когда у тебя она есть, да. Ну вот встретил я да. коллегу-бизнес-тренера на каком-нибудь мероприятии. И спросил, сообщить -то. о том, что ты открыт. Да, сообщить о том, что ты открыт к возможности, и этот коллега передаст другому коллеге, коллега еще да. кому-то передаст. То есть... Потом. О, там... да. Ой, да, Юра был открыт. Ага. не Ненавязчивый такой маркетинг. Да. Да да да, да, да, да, да. Хорошо и идем дальше да Напишите. и вот мы подошли к самому интересному это подготовьтесь к собеседованию слушайте но ну это о, вообще обожаю эту вещь собеседование это одна из самых сложных но и самых крутых вещей и когда вы полностью проработали свой образ вот эти вот ответили собрали данные про себя собрали понимали кто вы понимали кто ваши конкуренты но остается вам просто взять это все и подготовить. И хочу сказать, подготовиться к собеседованию нужно. Знаете, у меня есть приятель, который очень долго работал рекрутером в компании, где нанимал сотрудников среднего звена, и он меня постоянно подразнивал и потрунивал. Ты со своим готовиться носишься, и вечно он эту всю вот тему как-то так вот на ее... В LinkedIn я написала, и он это прокомментировал. Ты, а, ты все, а ты все, готовится. Ну, и вот буквально два месяца или месяц назад он получил, прошел стажировку в headquarter, а в квартире, скажем, я, ну, в компании, да, в компании матери, как-то, headquarter. И он прошел стажировку для рекрутирования топ-менеджмента. И он мне позвонил и кричал в трубку, слушай, как круто и сильно звучат те, кто готовился, кто говорит не просто вот, ну, кто не просто пришел вот и смотрит на меня ну, глазами, да, а кто подготовился, и нет шансов не взять такого человека, такого менеджера. А я спросила, А что такого ты ощутил рядом с этим человеком? Он говорит, доверие, доверие к тому, что он придет и выведет на новый уровень. Ну да, Безусловно. это все биология. С человеком, который уверен уверен в своей силе, чувствуешь себя намного спокойнее. Безусловно, с точки зрения даже психологии, человек, который подготовлен, он более уверенный, да. и он даже даже если работодатель понимает, что человек готовился к собеседованию, он уже делает определенные выводы, что ему эта работа важна, да. эта работа нужна. Если он тратит время на подготовку к собеседованию, это прям вот очень важно. Я хочу, чтобы все обратили на это внимание, потому что многие люди, когда устраиваются на работу, они смотрят только с первой позиции, только из позиции себя, вот то, что я хочу, и все. Но не смотрят с точки зрения компании и не смотрят с точки зрения самого человека, который будет их собеседовать и нанимать. Это прям, вот, прям архиважно. Да, супер. Благодарю, Юр. Ну, смотрите, собеседование состоит из трех частей. Это ну, может быть, знаете, ну, оно может иметь и пять этапов, и один, и двадцать восемь, но собеседование само по себе по структуре состоит из трех, из трех вещей, это первое звонок, это первая встреча, это вот звонок рекрутера да, или там это может быть видеоконференция короткая, там где короткая самопрезентация, где вы за 30 секунд расскажете вот именно то ровно то, что вы из себя уже собрали, про ваши сильные стороны. За 30 секунд. И тут будет что читаться? Ваша динамика, ваша заинтересованность, ваш голос, ваше позиционирование. Вы знаете, профессиональные рекрутеры это очень-очень быстро считывают. Второй момент – это встреча с HR-специалистом. Там, где вы подготовитесь по технике стар, ситуация, задания, ваши действия и позитивный результат для компании. Есть такие даже продвинутые техники, стартап, например, да, там, где вы расскажете, какой талант вы проявили в компании, какая, какое, какая, ап, какая юнит, какое взаимодействие, как вы проявили свое взаимодействие с с командой и какие и пи это какие возможности можно было бы. Как еще по-другому можно было бы решить эту историю? И на вот сразу да. просто, уточню: а можно где-то про эту технику почитать? Да, вот, да, да. Сказать, вот хотя... да, да. Да, да, эту технику можно прочитать на моем сайте a коррес Слушай, ну вот. Мы с тобой готовились к прямому эфиру, Да. и почему-то в описании к этому видео еще нету твоего сайта. Сбрось мне его, пожалуйста. Да, меня. как это нет, Юр? Я, я добавлю. Да? Я, я добавлю а. в Instagram и только… Ну, я, нет, я может быть, просто он незаметный такой, но вот он очень короткий, Априори априори.кожьес ты мне напишешь, да. мы подкрепим, чтобы люди могли зайти и прочитать. И еще Супер. тебе очень рекомендую написать новый пост в Инстаграм об этой технике. Я думаю, что людям, которые смотрят этот прямой эфир и в записи и сейчас, зайдут к тебе, посмотрят, почитают и поймут, чтобы сейчас много времени не тратить да. на формулировку. Слушайте, ребята, скажите, пожалуйста, стоит ли вам рассказать о том, что читает, что, что считывает интервьюер? Что это или нет? Да? Рассказать? Конечно. Супер, класс, мне это очень нравится. Даже мне интересно. Да? А, да, хорошо. А, на что обращает интервьюер подготовки к собеседованию? Опять-таки на должность руководителя. Но я уверена, что эта история абсолютно, абсолютно релевантна ко всем должностям. Первое. Это внешний вид. Даже онлайн руководителю стоит одеваться как в офис. Одежда – это код. И... В коде в одежде, в одежде зашито очень много информации о том, как человек относится к себе, как человек относится к другим. Это очень большая история, очень классная. Знаете, я буквально вот мы перед нашим эфиром, я Юре рассказывала о том, что я вчера ходила на семинар про дресс-коды, о том, что появился запрос на то, что компании, руководители... Компании говорят о том, что сотрудники стали в одежде намного проще, и это повлияло также на качество результатов. Поэтому как и как вывести из этой истории новую идентичность, это тоже очень крутая вещь. А, а как вам прочитать дресс-код? Ну, зайдите в профиль компании на, на LinkedIn, посмотрите официальный сайт и исследуйте, как выглядит ядро компании. А кто такое ядро компании? Ну, это руководители это руководители высшего менеджмента. И они там выглядят обычно в таком уровне, в такой одежде, которую вот вы обратите, и сами можете для себя подобрать образ, который будет комфортен вам. В общем, одеваемся как на свадьбу. Ну, не, нет, нет, Юр, слушай, все лучшее сразу это совсем не та история. что ты порекомендуешь? Ну, смотри, ну вот видишь. Ну, смотри, ты, ты в рубашке, да, я в рубашке. Я тебя считала, когда мы с тобой приходили на... Когда ты пришел, ты был в пиджаке. Я в пиджаке. Mm -hmm. Ну, это очень легко читается. Вот я вижу твои посты, ты там в таком-то таком стиле одежды. И я очень легко под тебя могу подстроиться. Я вижу, что тебе нравятся рубашки, я одену рубашку, да. Я, например, я, если бы я увидела тебя в худе и ты ходил бы... Я, может быть, одела бы что-то такое... Ну, что-то подобное. Mm -hmm. То есть это очень легко читается, и люди, которые разбираются в этом, это все очень просто выстраивается. Да, что дальше? Что читает интервьюер? Что, при, что во время собеседования читает интервьюер? Он читает ваше психоэмоциональное состояние, вашу вербальную и невербальную коммуникацию. То есть что вы говорите, и что вы не говорите, и как вы не говорите. То есть как вы передаете свое, свое послание. Вот, тут нужно пояснять. Я могу просто добавить да. одну точку такую, что многие HR, когда нанимают, они делают такой хитрый ход, чтобы выявить базовую эмоцию человека. Сейчас поясню, что это значит. Базовую эмоцию человек демонстрирует, когда он понимает, что на него не обращает внимания, то есть он как бы сам с собой. То есть вот если я бы сейчас не вел прямой эфир и не общался бы с Инной, я бы сидел, допустим, с вот таким вот лицом умным, таким вот выражением. Да, вот мое выражение такое серьезное, оно отображает определенную эмоцию, сосредоточенность там и так далее. Да? И некоторые hr они на собеседовании... Делают так, что как будто им кто-то позвонил, либо как будто они отвлеклись для того, чтобы отвлечь внимание от своего собеседника и чтобы он как бы начал заниматься своими делами, зная то, что, ну, допустим, HR делает так, так извините, у меня срочный звонок буквально 10 минут, и он никуда не уходит, и он дает возможность интервьюируемому расслабиться, а когда он расслабляется и понимает, что на него не обращает никакого внимания, он начинает демонстрировать свою базовую эмоцию. А базовая эмоция, она может быть очень сильно разной. То есть базовая эмоция, она вообще об, объясняет стиль поведения человека. И вот если у человека базовая эмоция, допустим, там злость, он сидит такой, да, да, да, супер любый тиснет и сжимает. Вот в этот момент вас читают, поверьте мне. Любой HR в этот момент, когда он вроде делает вид, что на вас uh -huh. внимание, он читает вашу базовую эмоцию. И если вы в этот момент сидите с радостью, даже если у вас есть возможность там что-то почитать, и вы сидите, улыбаетесь, то это круто, да, допустим, если людям, если в компанию требуются приветливые, радостные люди, они, хотя они действительно требуются везде. Они да? все везде требуются, да, да никто а не хочет... Видите какую-нибудь новость, какую-нибудь плохую, читаете, там зубы начинаете стискивать, там хмурится то это тоже говорит о вашей базовой эмоции, и таким образом вам могут даже отказать, даже вот на основе вот этого вот базового невербального вашего посыла, когда на вас никто не обращает внимания. Это, кстати, немного уже ответ. Ладно, не буду. Да, супер, да, Юр, класс. Да, я с тобой абсолютно согласна, и ты меня вот просто подтолкнул к следующему. Первое впечатление. И есть, у вас есть, Юр, поправь меня, да, ты, может быть, дополнишь, две, от 2 до 7 секунд для формирования позитивного образа, правильно, да? Ну, знаешь, тут исследования разнятся, давай будем uh -huh. говорить так, что у нас есть очень мало времени. Ну, хорошо, да, да, это, и, это прям, и это прям секунды. Да. И что я рекомендую, да, это, ну, или в эфире, или вживую поздороваться и 7 секунд позитивно помолчать ну вот как это приблизительно да это время которое вы даете себе на расслабиться привести свои эмоции привести свой пульс привести свое внутреннее состояние вот, ну, к тому образу позитивному который вы хотели бы справить как это составить, да? Юр, поправь меня, скажи, пожалуйста, как это. Произвести, да, произвести на потенциально, на своего визави. Как руководитель справляется с волнением? Это, это также читается, потому что стресс на собеседовании, ну, он неизбежен. Это стресс на это одна из самых стрессовых ситуаций. На самом деле она занимает очень высокие позиции по стрессовым показателям. Правильно, Юр? Все правильно, все правильно. Да. Да, и... что, да, еще? да. Что, еще? да. что еще? Что еще, еще читаю, да? да. А, как и на каком чел... уровне человек коммуницирует? То есть как он формулирует мысли свои, в какую упаковку, и как он а, задает вопросы, как он ставит вопросы и как он отвечает. Вот. Это также очень важно. Это все читается. И какие, также читается, какие мотивационные составляющие профиля, на ну, Юр, ты об этом хорошо рассказываешь. И обязательно динамика передачи сообщения, делового сообщения, голосовая динамика, как вы говорите о своем опыте, как вы говорите, как вы беседуете, как вы, как вы пожимаете руку. Знаете, в деловом этикете даже женщины пожимают руки, и сила пожатия, она говорит всегда о силе, о внутренней силе человека. Это все важно, это все то, что читается на собеседованиях. Супер. Так, тут у нас Оксана написала, ну, нарцисс будет сидеть и умильно улыбаться на публику. то". Вот в том-то и дело, что на самом деле, Оксана, я говорю о том моменте, что HR делает такую ловушку, когда его собеседник, у него создается впечатление, что за ним никто не наблюдает. И как раз-таки нарцисс, он не будет сидеть и мило улыбаться, он все равно проявит свою базовую эмоцию и покажет свои истинные намерения, когда он понимает, что вроде как за ним никто не смотрит. Нарциссы на самом деле очень любят вот эту публику, а когда публики нету, они как раз-таки и показывают свое истинное состояние даже невербально. И София написала: я слышала у вас, я слышала, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Супер, да. супер, София. Так, вы абсолютно правы. Первое впечатление это подарок наш, это наша возможность. Это очень классная фишка. И вот поэтому для того, чтобы произвести это первое впечатление, вот мы сегодня с вами подготовили всю эту встречу. Для того, чтобы у вас была возможность произвести это самое первое впечатление. Угу. Супер, Инна. Ну и да. давай, подводя да, подводя итоги, да, я сейчас очень коротко расскажу про, ну, опять-таки, что такое elevator speech, это короткая презентация 40 секунд, скорость, емкость информации, как я уже сказала, кто вы, бэкграунд, ваши цели, задачи и пожелания по компенсации. И, и если вы прям такой виртуоз словесный, то у вас еще выйдет вписать свое видение, миссии, стратегии и принятие решений. Длинная презентация. Это на собеседование с HR-специалистом как раз о том, что я говорила с техниками, с кейсами по технике Star, которые я могу сейчас очень коротко озвучить. Вот опять-таки ваши действия, позитивный результат и талант. Ваше отличительное качество ⁇ это по стартап. Юнион, ваше взаимодействие с командой и поселитесь альтернативные варианты решения задачи. А также обязательно, обязательно, ребята, подготовьте вопрос, ответы на вопросы, ваша мотивация, почему вы приходите в эту компанию. Что? Вот то, что вы для себя уже сформировали, вы это пропишите. Обязательно ответьте для себя на вопросы о предыдущей компании. Это всегда выйдет. Вы должны, вы должны себе внутренне сформировать, почему вы уходите из компании. И эта история должна быть, иметь позитивное окончание. То есть, извините, что а, руководитель тук-тук, а, об этом не стоит говорить совершенно, говорить о том, что ну, складывается такая, такая ситуация. Я чувствую, что эта компания не удовлетворяет моих возможностей. Я вижу, что ваша компания, она способна удовлетворить мои интересы и способна помогать моему, будет, будет способствовать моему развитию на будущее. Обязательно. Также, ну да, и это будет также касаться, почему вы решили уйти из компании про ваши сильные и слабые стороны, про провалы. Слушайте, но ну это вообще отдельная история. Говорить про провалы стоит. И это очень крутая история. И провалы сейчас занимают... История провалов вот-вот в западной, и сейчас к нам эта культура приходит. Рассказать про свои провалы, это не то, как вот все, я завалил, к черту, извините, свой, весь бизнес, и я все. Это рассказать о том как я э, провалился, да, и что я из этого вынес, какой я урок, какой какую я внутреннюю трансформацию получил благодаря этой истории. И тогда возникает совершенно э, новая идентичность. И ну, это читается. Да, да, да, благодарю, Юр, да, супер, благодарю. Угу. Вот, ну, в принципе, да. В и, да, и, и еще особенно тщательно стоит готовиться к встрече с нанимающим менеджером. Это, это встреча, где вы сможете продемонстрировать ваше видение будущего, вашу глобальность, ваше стратегическое мышление, проиллюстрировать ваши скрытые возможности, вы можете проиллюстрировать очевидные риски и угрозы для компании. Вот вы просто их так, вы так рынок настолько изучили, что вы можете прогнозировать, что может быть. И когда вы это показываете руководителю, ну, это совершенно уже другая история. И опять-таки это все про доверие, да, и возможности решения с вашей помощью и как вы умеете взаимодействовать с командой. Вот. Супер. Инна. И хочу вас еще приободрить, ребята. Сейчас началась новая война, новая волна войны за таланты, поэтому у вас есть все шансы выиграть в этой войне, когда вы знаете, как, каким, по каким правилам в ней играть. Отлично, отлично, хорошее пожелание. Инна, я напомню тебе, что у нас еще есть один вопрос от Софии, да. мы его обязательно на самый последний момент ответ на этот вопрос. А я сейчас хочу просто собрать все в кучу, все то, что было сегодня сказано. Да. Я не конспектировал, а ты меня поправляй. Да. Первый шаг. Первый шаг это понять, что я вообще хочу. Да, да, супер. Да, я хочу двигаться и в каком направлении. Угу. Второй шаг. И почему? И главное, почему тебе это нужно? И почему тебе это нужно? Супер. Да. Второй шаг. Нарисовать портрет работодателя. То есть, угу. и территориально, и не территориально где, в какой компании я хочу работать, правильно? Да, да, да, супер. Хорошо. Третий шаг – оценить конкурентов. Конкуренты угу. – это такие же люди, которые метят на такую же позицию. Либо... Или уже работают. Либо уже да. работают на такой позиции. Четвертый шаг – самый большой, самый трудоемкий в плане такого самоанализа – это провести анализ себя, провести гэп-анализ, как ты сказала, да? Ну, свод, на... да. Свод да. или гэп-анализ. Угу зачем я сюда перехожу, какую ценность я принесу в компанию, какие у меня цели, и каких целей поможет мне достичь эта компания. Правильно? Да, все правильно. Четвертым шагом, прям такой большой-большой шаг. Пятый шаг. А хочет ли компания меня? И почему именно я? То есть найти ответ на этот вопрос. Почему именно я должен здесь работать? И проиллюстрировать это в своем резюме. Проиллюстрировать это в своем резюме. Очень важно. Шестой шаг – это... Осознание своей цены, со своей стоимости, да, проанализировать рынок и понять, наверное, я даже так скажу, за какие деньги я точно уже не готов работать. Если будет дешевле, да. Да, да. Меньше будет стоимость, а за какие деньги готов. Седьмой шаг. Анало, анализ каналов дистрибуции. Проанализировать сайты э, с вакансиями, проанализировать компании, в которых есть резерв, да, на… Угу уже тоже заговариваюсь, у которых есть резерв вакансий, и проанализировать вообще всю, все возможности нетворкинга и сообщить по большому счету этому миру, что вот я открыт, я в поисках да, я да. разговаривать. Ну и э, восьмой шаг, на мой взгляд, самый очень важный, уже который нас накладывается на все предыдущие, подготовиться к собеседованию и понять, э, что ты можешь принести компании именно подготовиться ко всем вопросам, которые может тебе задать HR. И мне кажется, что в процесс подготовки очень важно внести такой пункт, как подготовить одежду для собеседования, да? чтобы у да. тебя в любой момент наготове, что потому что вот этот звонок может произойти в любое время, а у тебя не знаю будет в стирке лежать твоя самая лучшая рубашка или твой самый лучший костюм будет испачкан или в химчистке То есть, мне кажется, Слушай, что... Юр, я да, ты меня на это меня напомнил такой момент. Извини, что я тебя прерываю. Я хочу сказать, что мне клиенты даже говорят о том, что их просят встать и походить по комнате. В одежде, то есть, чтобы это не было, извините, сверху пиджак, а снизу шортики. Это прямо очень важно, да, на самом деле, вот если говорить про онлайн-собеседование, про онлайн-мир, я вот, допустим, сейчас без проблем могу встать и пройтись, потому что я здесь не в трусах сижу, да, у меня приличные брюки, но некоторые... На самом деле этим злоупотребляют, и да. они сидят в рубашке, в пиджаке, а внизу у них в лучшем случае какие-нибудь шорты, а в худшем случае вообще сидят, извините за выражение, в трусах. Вот прям тоже очень важно. Поэтому, да, в онлайн-собеседниках, а, а что ты будешь делать, если ты хочешь на работу устроиться, и тебя HR спрашивает, а могли бы вы встать? Да, ты, конечно, можешь сказать, не, не могу или не хочу, или там, я не знаю, я приклеился к стулу, но как это будет выглядеть, если ты устраиваешься на работу? Это прямо... Да, да, Юра, извини, да. Ты же не ты приходишь, не компания же говорит: давай, давай я к тебе домой приду, а ты идешь в компанию. И ты, и ты часть этой организационной структуры. Угу. Поэтому вот прям очень важная фишка. Спасибо тебе. Ну и в целом, все. Зайти обязательно на сайт инны. В описании к этому видео будет ссылка на ее сайт и прочитать про технику Стар. И теперь, Инна, ты уже, я вижу, тоже немножко устала говорить. Я понимаю, что уже вечер, и зрители наши тоже. И давай ответим на вопрос Софии. Я его зачитаю, либо он у тебя да. записан. Юр, зачитай, пожалуйста, чтобы я не бегала по страницам. А, хорошо, сейчас мы откроем вопрос Софии и обязательно его зачитаем. Софья задала такой вопрос. Очень интересно узнать, как произвести нужное впечатление. Опыт работы есть, его много. Но когда спрашивают, я теряюсь, и просто в голове, в голове белый лист. Мне кажется, многие люди сталкиваются с подобного рода ситуацией, когда находятся в стрессе. Да, Юр, ну, это то, что я говорила и в начале, и в середине о том, что нужно, почему это происходит, эта история, белый лист, да? И опять таки, эта история, чем и чем больше бэкграунд на самом деле, тем сложнее это все в себя собрать. И вот для того, чтобы вы уже не были белым листом, а для того, чтобы вы пришли и знали про свой внутренний стержень, именно поэтому вот вы сейчас все это и информацию и получаете. И когда вы изучите, когда вы подготовитесь, поверьте, вы будете себя так классно ощущать. А если вы еще придете к специалисту, который который вам поможет попонимать. Это всегда история попонимать с кем-то, она всегда легче, когда кто-то, когда специалист особенно покажет тебе, где ты, где ты прям парень крут, или девушка, или, извините, пани, круто, то это совершенно другая история. Тогда всегда. вы уже приходите, и вы внутренне готовы, и сильны, и вам доверяют. Я хочу для Софии со своей стороны, ну не только для Софии, а для всех, у кого есть аналогичная задача стоит, кто с таким столкнулся. Так как вы находитесь на канале про НЛП, в НЛП есть очень хорошая техника, которая называется ⁇ Три позиции восприятия ⁇ Если вы найдете видео, я тоже прикреплю ссылку, как ее сделать самостоятельно. Да? Метод трех стульев его еще называют, когда ты представляешь себя, ты представляешь другого человека, и по всем позициям походишь и помоделируешь эту ситуацию, да, НЛП это в первую очередь про моделирование, как ты можешь воссоздать. Поверьте мне, если ты не поленишься, если ты м, потратишь на это 40 минут, час, а еще лучше с блокнотиком это все будешь делать, если будешь делать самостоятельно, лучше всего, конечно, с коучем либо с консультантом. Но если нету возможности, можно это самостоятельно делать, то эта техника, она... Она всегда тебя спасет и как раз-таки очень хорошо поможет подготовиться. И тогда не будет этого белого листа, потому что ты уже... У нас белый лист включается почему? Потому что стресс. А когда у нас стресс, у нас работает рептильный и лимбический мозг. Да? То есть наши древние отделы мозга, которые отвечают за выживание и за безопасность. У нас в эти моменты, скажем так, неокортекс очень плохо работает. Это называется вот от, отрубило, да? отшибло. И как раз-таки благодаря технике «Три позиции восприятия» ты прокручиваешь эту ситуацию, и она тебе уже в самом моменте, когда ты находишься, она тебе уже не кажется чем-то новым и стрессовым. То есть таким образом ты понижаешь уровень стресса. Ну и еще одна техника, я не знаю, насколько она будет вам актуальна, но обычно я ее использую, когда волнуюсь перед каким-то выступлением. Я думаю, что перед... Собеседованием тоже можно ее использовать. Она называется «Начинать с конца». Сейчас поясню, что это значит. Это мое изобретение, хотя я уверен, что кто-то уже об этом говорил. Когда я волнуюсь перед каким-то тренингом, либо выступлением, такое бывает, и я этого не скрываю, это действительно так. И действительно отшибает память. да? Ты там готовишь какую-то вступительную речь, и, и ты ее забываешь. Это тоже нормальный процесс. Но для того, чтобы из этого выйти, я делаю вот что. Я знаю, что по статистике у меня 99% хороших выступлений, и в конце меня обычно люди благодарят, жмут руку, обнимаются, хотят сфотографироваться и так далее. То же самое в вашем случае, Софья, если вы знаете свои компетенции, если вы знаете свой опыт работы, вы же его узнали тоже не с потолка, не сами придумали. Скорее всего, у вас есть какая-то обратная связь о том, что... Вы компетентны. Вам кто-то из бывших руководителей вас хвалил, кто-то из сотрудников вас хвалил. То есть давали вам обратную связь качественную, что вы в этом процессе молодец. То есть у вас уже есть это понимание в опыте. Вот что я делаю перед тренингом обычно, когда чувствую, что чрезмерно волнуюсь. Я начинаю с конца. Я просто перед тем, как войти в тренинговый зал, я просто вспоминаю всех тех людей, которые мне когда-либо вообще на моих тренингах, уже в конце тренинга говорили слова благодарности. Я прям вспоминаю лица и вспоминаю, как они мне это говорили. И таким образом я как бы успокаиваю себя и понимаю, что я окей. И таким образом просто буквально 30 секунд прокрутить все свои хорошие позитивные отзывы, весь, всю позитивную обратную связь, и тогда ты заходишь уже в тренинговый зал с совершенно другим состоянием. То же самое можно применить и на собеседовании. Просто вспомнить всю обратную связь, и желательно, если прям стресс очень сильный, желательно просто набросать себе какой-то список небольшой и тоже потренировать это немного в течение дня, просто повспоминать, кто мне когда вообще говорил хорошую обратную связь о моей работе? Клиенты, там, начальники, сотрудники, коллеги и так далее. И тогда, когда уже будет вот этот вот списочек волшебный, то тоже на уровне навыка нужно натренироваться, и это тоже будет очень хорошо помогать в такой ситуации, я просто уверен. Юра, можно я от себя добавлю? Слушай, Конечно. ну классно. Вот это вот как раз история трех стульев, мы ее и применяем для того, чтобы понять. И твоя техника, я обязательно ее теперь возьму к себе на вооружение, если позволишь. Я еще хочу добавить от себя. Да, и, даже если я не позволю, то все равно ее возьму. Я все равно ее возьму. Я теперь буду знать, да. Я хочу добавить от себя. Слушайте, ребята, ну я вообще сегодня первый раз выступаю в соцсетях. Я обычно веду консультации. Для меня это комфортно, и мне нравится, и я это меня мотивирует. И... Мне сначала казалось, что я буду волноваться, и если бы я себе говорила, я буду волноваться от того, что много людей, от того, что это все-таки первые фирмы, и я бы пришла сюда с таким ощущением, а я себе говорю вот как раз так идти от обратного, какую... Какой, как, какой кайф я получу от встречи с вами, какую радость, какую пользу я принесу тем, что я вот сегодня расскажу вам эту информацию. И это меня мотивирует, и это дает мне силы и уверенности. И таким образом, ну и конечно же структурой, конечно же, вот структура, по которой мы идем, это всегда подготовка, она всегда помогает. Супер. Ну я зачитаю комментарии. Вы очень развернуто, Софья пишет, вы очень развернуто ответили сегодня на вопрос, благодарю вас. Надеюсь, Софья, что у вас после этих ответов уже точно будет вся задача с подобного рода состоянием решена, и вы потом когда-нибудь зайдете или и не напишите, или нам под этим стримом, или под любым другим, что у вас все разрешилось с вашим трудоустройством. Так, Оксана пишет: да, было очень информативно. Спасибо вам. Спасибо. София, третий день. Сижу на вашем канале. Спасибо за то, что вы даете э, за то, что вы даете, делитесь. Спасибо. Надя написала: Спасибо вам. Я хоть и не ищу работу, но было очень интересно послушать и даже что-то новое узнала. То есть, вот так. Чингисхан написал: Работу надо любить. Чем больше любишь, тем она легче поддается. Да, но знаешь, как Чингисхан можно любить работу, а если вдруг ты ошибся, да, и обманулся, и подумал, что ты вот ее любишь, а потом понял, что ты ее на самом деле не любишь, да, тут очень важно себе просто расставить какие то внутренний диалог такой, произвести с самим собой, а я ее действительно люблю или хочу говорить, что я ее Слушай, люблю? Слушай, Юр, вот ты меня как Нет. раз, да, этот вопрос меня напомнил о том, что я забыла включить еще один пункт, это подготовьте, Ответ на вопрос, кто вы через 5-10 через лет. Этот вопрос вообще всех выбешивает. На самом деле он показывает о вашей о вашем внутреннем развитии, о том, как вы себя любите, как вы любите компанию, как вы уважаете людей и как вы желаете расти. Это показывает покажет ваше стратегическое мышление. А стратегическое мышление и визионерское – это то, что ну, будет востребовано сейчас и в будущем тем более. Да, очень важно. На самом деле я очень много раз слышал о том, что на... при приеме на работу задают такой вопрос. Причем нет правильного ответа. Самое главное, чтобы у человека просто было сформировано какое-то видение себя через пять лет. Да, да. То есть очень сильно не любят брать на работу человека, который не знает, что будет делать в следующие выходные. Ну да, да, знаешь, такое впечатление, что мне, мне HR рассказывал, HR Динь, говорит, такое впечатление, что люди приходят просто отсидеться до пенсии. Ну, извините, я не хочу оплачивать человека, который хочет отсидеться до пенсии. Зачем? Зачем такой человек бизнесу? Uh -huh. Ну что, дорогие друзья, тут вот нам и Светлана пишет, благодарю вас за вашу работу, я думаю, что это и за твою работу, и за мою работу. Оксана пишет, загад. Не бывает богат. Дурацкий вопрос действительно. Желаю вам развития канала. Я не всегда успеваю на прямой эфир, но потом в записи смотрю. Супер. Работу не обманешь, но работа тебя обманет. Ладно, Я понял, что уже пошли такие рассуждения. Значит, прямой эфир пора заканчивать. Инна, спасибо тебе большое за то, что ты присоединилась. Это было действительно круто, интересно. Я думаю, что этот прямой эфир еще посмотрят многие люди и найдут тебя в соцсетях и захотят, может быть, проконсультироваться или хотя бы подпишутся на твой инстаграм и начнут думать в этом направлении, потому что действительно я даже сам для себя очень много сегодня нового и неизвестного узнал. И это в том числе и продвинет меня, потому что у меня тоже бывают клиенты с запросами о смене деятельности. Поэтому я от тебя тоже очень сильно, как говорится, взаимоопылился и обогатился. Друзья, mm -hmm. у нас Инна придет на канал с эфиром как поднять себе зарплату, если наш прямой эфир уже после наберет 100 лайков либо 1000 просмотров. Поэтому давайте как-то этому поспособствуем. Давайте напишем Инне хорошие слова, поблагодарим ей, поставим смайлики, лайки, сердечки и будем уже отпускать Инну. Так как у нас задержка, Инна, я еще буквально 30 секунд с тобой поговорю здесь в прямом эфире, чтобы ты увидела, потому что когда мы прямой эфир закрываем, на какое-то время закрывается и чат. Юр, и... я хочу поблагодарить сегодня. Позволишь мне? Я также да, поблагодарю. Конечно. Да, для меня это очень... Я тебя, во-первых, благодарю, Юра, ты... за то, что ты меня пригласил, за то, что ты меня мотивировал. Это очень классно, и я не знаю, когда бы я сама на этот шаг решилась, потому что мне удобно и комфортно а, вести консультации. А во-вторых, я хочу поблагодарить зрителей за вашу активность. Слушайте, ну вы, во-первых, вы помогли мне структурировать. Ваше участие помогло мне. Я также, я также о вас опылилась. Я также получила несколько осознаний, которые я озвучила уже не по подготовке, не по своему тексту, а которые я попонимала и поняла именно в процессе нашего взаимодействия. И я хочу вас поблагодарить за эту историю. Опять-таки, ребята, когда вы себя выстроите, у вас все получится, и, и вы нужны рынку, и рынок сейчас, хочу вам сказать о том, что сейчас история в том, что, да, работу найти сложно, я никто не говорит, что вы прям встали и пошли, но я хочу сказать о том, что рынок сейчас намного шире, и намного больше возможностей, и приглашают классных специалистов сейчас все больше и больше, поэтому у вас все получится, благодарю вас. Супер. И на этой веселой нотке мы будем завершать наш прямой эфир. Сердечки пошли, аплодисменты пошли. Инна молодец, Юрий Пузыревский тоже молодец. До скорых встреч, друзья. Увидимся в следующий четверг. И, кстати, возможно, уже на 99%, что следующий прямой эфир у нас будет с не менее интересной темой. А тема будет о том, как комплименты влияют на нашу жизнь. Я договорился уже предварительно с экспертом из Санкт-Петербурга, которая именно очень хорошо подает вот эту тему, как делать комплименты в обычной жизни, как делать комплименты близким людям, как делать комплименты далеким людям, как делать комплименты мужчинам, женщинам, потому что там есть очень много нюансов, чтобы это не выглядело под халимством, как делать комплименты своему начальнику, как делать комплимент своему работнику. В общем, предварительно я делаю такой анонс. Я думаю, что мы завтра созвонимся с этим экспертом. и я тоже проанонсирую. Читайте вкладку сообщества на нашем канале. Юра, я приду на для, этот эфир также. Для всех. Я обозначаю, у нас почему-то всегда люди спрашивают, когда у нас выходят ролики. Ролики у нас выходят по вторникам в 9 утра, утренняя раскачка, где есть одно упражнение, либо один вопрос на неделю, с которым стоит подумать и побыть. По, авто, по четвергам уже заговорился. 20.30 у нас прямой эфир, либо со мной на тему нейролингвистического программирования, либо с приглашенным уже экспертом. Инна, ты, кстати, у нас... Первый эксперт, который в таком формате пришла. Мы тебя с этим тоже поздравляем. И по воскресеньям в 12 часов выходит еще отдельный ролик по нейролингвистическому программированию. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны. Добавляйтесь в друзья в социальных сетях, в частности в Инстаграм, ко мне, к Инне. И можете там в личку тоже писать. Я стараюсь по максимуму всем отвечать. Ну и комментируйте видео, комментируйте этот прямой эфир. И до скорых встреч. Будем на этой веселой ноте завершать. Пока-пока всем.